Всем привет, значит, спустя год я снова нахожусь на Варгашинском заводе противожарного и специального оборудования, где я снимал «Урал Next». Вот Сегодня я значит, здесь для того, чтобы снять такой беглый обзор завода производственных мощностей и какие интересные машины сейчас делает этот завод. И сейчас главный технолог завода Юрий любезно согласился провести нам экскурсию. Завода получаем шасси в таком виде. Затем шасси едет в сборочный участок для начала на доработку шасси. Будет устанавливаться на драмник, трансмиссия насоса. Ну и далее по техпроцессу, те настройка. Угу. Дополнительную трансмиссию откуда берете? С коробки. Либо или... ставим на коробку передач э коробку отбора мощности, либо на раздаточную коробку. Сейчас пройдем в заготовительный цех где сварочно-заготовительный участок, где происходит в основном листообработка, резание на лазере. На машинах лазерные резки, плазменные резки, листогибочные пресса, гидравлические, ножницы, кретины. В общем, все, что связано с листовым связано металлом. С листовой обработкой металла. Да. То есть раньше штамповали, сейчас все нарезается и уже склеивается. Сейчас практически штамповочные технологии входят на второй ряд. В основном сейчас каркасные клеевые технологии изготавливаются каркасы из профильной трубы и облицовываются листами либо по технологии склейки специальные используются клей герметики либо если это черный каркас с с, с черными листами то на сварку <музык> здесь, видите, мы с вами находимся в парах заготовительном участке здесь происходит заготовка пустовых деталей и производство сварочное производство кинтостей для убетущих веществ для воды цистерны и баки пенные для образователей детали типа уже присадка да куда сверлить сделано да а на да. Да. да видимо там совсем маленькие отверстия Для чего-то либо это будет рифовое отверстие. То пространство... есть лист вырезали на лазере и потом да. на листогибе вот уже загнули вот это, да? То, что мы с вами здесь видим, это советское наше наследие. Это, это, это пресс, да? технологии. Это вот, как они, пресс-формы называются? Это штампы непосредственно. Это штампы? А пресса, куда эти штампы ставятся, вот они вокруг нас, зелено-желтые угу. Это пресса. Этот кресло уникальный, ну то старый, да, который. Ну, да, да. практически сто лет этого вот, будет. Вот здесь находится участок по раскрою целого металла на машинах термической резки, машинах лазерной резки. Лазер, да, режет. Да. Это лазер. Размер стола полтора на шесть метров. Толщина металла разрезаемого от единицы до 10 миллиметров мощность источника 3 киловатта волоконный лазер он у нас недавно в работе новый лазер металл разрезать черный алюминиевый нержавей меч все что угодно все что угодно да, да. ускоряет производство да. значит дальше вот нарезали на, лазер, на лазере вот стали лазера допустим на в работе сейчас листогибочный пресс-тандем тоже уникальное оборудование значит это два брата-близнеца они каждый длина стола 3 метра и силия каждого пресса 300 тонн значит работают эти два пресса автономно друг от друга отдельно два рабочих места, два оператора. Но когда нужно обработать деталь более трех метров, значит, включают специальные настройки, и пресс работает как один организм. До 6 метров, метров, да? До 6 метров, да. Оба э, пресса работают синхронно. Одновременно. Одновременно нажимаем, по, да? происходит поднимание вверх-вниз инструмента. Сейчас работают два оператора, у одного одни детали, у другого другие детали. Может же и больше работать операторов, если оснастку поставить. Или опять же надо. Нет, нет, нет. По одному, да? Если операция одинаковая, детали небольшие, тогда может два человека, работать, два оператора. А так, в принципе, одно рабочее место. Полностью числовое програмное управление, вот рабочие экран у моего оператора. То есть там 3D картинка, 3 d изображение детали и видно по очередной сгибке. Ну, программа забивается, и он сам уже говорит, что куда вставить. Да. Да? Он говорит, как, какой стороной нужно показывать, какой стороной нужно положить деталь на станок, что при этом произойдет, показывает картинки сгибания, можно на мониторе посмотреть, как это все происходит. Панель двери. как подсказывает еще да Да, подсказка оператора ну, получается насос крышка насосного отсека и дверь скорее всего да дверь насосного отсека Будет Ну, пойдем в цистерну Посмотрим. это тоже из пресса тоже вышли да да это тоже дали после гибки. тоже после гибких дали после гибкий инструмент который мы после два магазина матрица то что ставится вниз пресса снизу то проходит давление чем инструмент как называется фонсоны ну и два вот эти магазина, магазины да. да. вот дорогущая да вся штука да. очень дорогая да. она проходит, прям стоит прям тысячами измеряется сотнями стырны для воды изготавливаем называемая черная сталь, либо сталь, а не залеющая цистерна, в частности, из залеющей стали, в зависимости от потребностей заказчика. Цистерна также обрабатываем внутри, снаружи специальными сталами, коррозионными. Здесь это нет. Это тоже на прессе все гнете, да, вот эти вот да, формы? Да, это все на лифтогибочной прессе. Здесь то есть он, он как бы у меня четыре уже, то есть уже тандем, да да, там, да, да, там, да? да, да, да. Вот этот борт, он длиной 3600-3800 примерно. То есть собирается пресс в одно, и уже тандемом работает. Но тут хорошая штука в плане того, что да. вот эти ребра, они усиливают цистерна это жестко... это жесткость, жесткость, да, да. ребра жесткости для того чтобы цистерна в процессе эксплуатации либо не схлопнула, либо но она еще не машина ездит цистерна гнется она где-то лопается потом но ну, обычно по створному шву начинается течь на чем жестче тем лучше конечно цистерна должна быть ну, Наверное, а это тут Внутри тоже приваренные Внутри привариваются ребра. Ребра, ребра. ребра на домнышке. Так как автомобиль имеет разгон торможения, пожарный автомобиль эксплуатируется до 95 км в час. Да? не коммунальная техника там 50 максимум, 60 и Здесь под 100 км в час при, ну, при, при и удара воды, чтобы. Ну его вода булькает. Ну, еще к тому же, волнорезы все, еще стоят, да? очень-то видно, ну на видно будет, вот они волноломы стоят внутри, тоже для гашения воды, для гашения удара волноломами вол вол воды. Это остатки, вот листок вырезка, от висков, вырезка это да, это Толстолистовой метал. 10, 12, 16, 20. А зари стараемся листовой резать. Вот он на лодку до пяти. Остальная теплость. Для загрузки листов используем акумуль травес. У нас есть специальный листы лист. специальный клюс да? захватный механизм. Да планирование для того чтобы листы не деформировать, а края не поднять и отправить на лазерную резку. Вот траверсы находятся. Ага. Вон присоски, да? Да да да да да. То есть включает траверсу у него вакуумный насос, откачивается воздух с полости присосок, подъем листа. Траверса рассчитана минимум килограмм на 600. То есть лист толщиной 6, 8, 10 миллиметров можно поднимать полтора на 6 метров. А пиналы как делаете? Пиналы покупаем в ту трубу. Ну, это как бы и система и вентиляции, да? И, и привариваем к ней крышку. Крышку в переднюю и заднюю. Да? да, да, верно. Вот это будущее пиналы для рукавов сосующих. Какие-то закладные, мощные. А, то крепление цистерны? А этот... Ох, Запах, да? да? Захват домен, Запах, да? Элемент. да? Захват домен, да? Захват домен, да? Захват домен, да? Захват домен, да? Захват домен, ну и затем, в миг дальнейшая, обработка уже до полного видов цистерны. Обработка. Обработка. Мы начиняем ее новыми перегородками, трубами. Матрицы примерно те же, как и из нержавейки, да? Ну, форма. Форма цистерна примерно, да не примерно, она точно такая, один в один. На, на, По нагрузке так же хорошо держит, да, да все Да. Так же вам довольно-таки раз, как все осталось. Толщина цистерна толщина варьирует на пределах 10 мм. Этого вполне достаточно. Проводили испытания. Сейчас они непосредственно в цистерна укладывают слои Сейчас. и пропитывают смолой. Смола идет из спинелизатора воздухом распыляют. Валиками? Да, разные технологии есть. Есть напылением, есть валиками, потом прокатывают еще валиками. Кисти наносят, валиком прокатывают. Для что пропитка была хорошая. Что, я загляну туда? Пожалуйста. Это происходит укладка стекловолоконных листов и пропитка смолой. Вот здесь тоже матрица лежит. Листы пропитывают. Да. Потом, потом верхушка приклеивается да? к этой вот матрице уже. Да. Затем начиняют перемычки полноломами и затем вверх. Ну еще трубы параллельно в Она вот красным цвет это грунтовку Это специальный гилько с колером с красным используется. Ну это защита ультрафиолетов уже, да? Это защита всех факторов. От всех воздействий. здесь механизм борочницы определенно два участка на обработки и на сборах славочное производство где производят кабины боевого расчета отсеки насосные удовольствия вооружения слева справа одна группа фрезерная Фер... да впереди слева первильная группа еще левее глубже остальная группа фрезерная справа впереди это либо нарезная группа, либо обработка. Группа комфорт небольшая, фигуальная. Действительная производка там, где происходит распиловка труб. А -а -а. Значит, установка, вот один из последних случаях недавно, это установка для обработки труб. И трубы качество разного оставляют. Где-то все-таки поджавшими, где-то все-таки очищаем, поджавшими, не перебежаем на пилу. трубу берем только чистую обработку ну, то есть она сверху шкурицу там да да да вообще. да сверху идет обработка там налета завтра все равно там транспортировки еще где-то поставщика там такая еще значит объяснение это где мы собираем обработку своих насосы вы до сих пор свои делаете насосы Делаем да? насосы еще да это заготовка это просто центробежный насос, не пожарный, так как у него нет ни одного коллектора еще до да. 30 минут. Пожарный насос будет стоит по стенде, по стенде откатки насоса. Вот это уже пожарный насос. Для снятия характеристик, да? Да, очень? да, да. Есть всасывающий коллектор, есть напорный коллектор. Стоят специальные спрыски в этих магистралях. Там показывают на ощупке давление. По давлению снимаются напрямные характеристики. Он всегда в номинале крутится у вас. 2700. Вначале э на минимальных режимах по технологии, по обработке, затем на средних. И потом выход на номинал и еще выход на максимальные обороты. Где-то до 2900 оборотов поднимаются. Ну номинал у него как вот там, у нас машины, да, они да. вот график висит 800, да. но это очень много, никогда не крутим на пожар, нет, конечно, нет, конечно. Там, 1900 там, нормальная работает. При двух 700 расход этого насоса будет 40 литров в секунду, даже чуть больше. Э -э ну сами понимаете, кистерну кубовую он расходует там за 2 минуты. Ну вот для лафета только, если, ну, да. который тоже на 40 литров в секунду производительностью, да. расходом вернее, нет, производительность. Конечно же, никто их на номинал не выводит он в процессе работы. Трубогиб. Некоторые структуры уже не используются. В частности, это то, что мы отключили. Раньше гнули трубы, сейчас они уже не в тех процессах. Сейчас, а, ну, если надо изгиб какой-то, варите просто из отводов. Да. Если, если Что, что, что касается водопровода, коммуникации сейчас... Все практически с отводами. Есть сварка, некоторые... все сварка, да, и, Да, есть некоторые моменты, есть трубогибы, трубу побольше диаметром загнуть. в принципе у нее этого. Ставится отвод и все. Мне в принципе вот ваша архитектура обвязки водопинной коммуникации более менее такая эстетичная, нежели вот у других там производителей. Вот прямо открываешь и там. Чуть ли не трубы там по 45 сварены, вот это вот Я думаю, мы с вами увидим, если не сейчас, то в сборочном тесте, э, Как устроены водопенные коммуникации и как они сварены В водопенные коммуникации мы свариваем э, сварящая, технология сварки и сварки То есть mm -hmm. не с электродом Не полуавтоматом варим, а уже сваркой неплавящим с электродом Так называемый X-сварка mm -hmm. Вольфрамовым электродом с присадкой вы получаете... А ну проволоку Вы... добавляете какую-то. Вы да? получается крайне эстетичные и очень прочные. Ну там металл хороший идет, да, в этих провокациях. Конечно, да, да, да. Если это нержавейка, то это 308 LC, пруток используем. Если это черный металл, то Тасавовский АК-1250, по-моему, идет пруток присадочный. То есть прутки очень качественные. Ну все, это в принципе все новое оборудование. Приобретается для, для повышения качества продукции Конечная для уже, повышения да? качества, для повышения Процесса производительности, да? трудоемкости Чтобы трудоемкость снизить Повысить качество, понизить трудоемкость Просто... Это главная задача Цена-то ведь повысится, работает сварки Но увеличится качество, да, и скорость увеличится то есть. Меньше брака Мы находимся с вами В сборочном участке номер два Это на сборочного цеха Здесь производство Один боевого расчета насосных отсеков кузовов для паранотехнического вооружения другой продукции то что сваривается из труб, из профилей сварка полуавтоматическая в среде защитных это газов да? это будущий надрамник Изготавливает кузова типа фунт кузов универсальный нормального габарита для спецтехники такого типа как Рукавники, пожарно пожарные станции и прочего такого типажа. Но это не пожарные настройки если, да? Это специальные настройки. А это? это небольшой кузов для, скорее всего, для автомобиля первой помощи на газели будут ставить. Ну, по, по виду, по форме вижу, что для него. Проемы для шторми дверей, ничего под колеса сделанные. А здесь клеивают листы вот эти здесь, здесь. Здесь клеят? Клеевые технологии здесь. То есть вот мы видим здесь сварочные технологии. Здесь на профиля прикладывают профильные листы остальные. На профиля приваривают. Здесь будут клеевые технологии. применены. Ну, алюминиевая будет настройка, да? Да. заходим эти ворота, здесь участок мойки, шасси моют, грязи, пыли, и ставят на линейку, на дворку. То есть это каждое место для да, своей места. машины, да? Да, а, в принципе, машина места, будет просто минус, чуть-чуть очень страшную. Такие у нас сборочные доски. Это... подготовка. А, насос уже стоит. Ждет под насос, пока стоит сборка Это, да. это да. насос на 100 литров в секунду. Получили да. шасси со склада. Помыли. На шасси установили надрамник. На надрамнике у нас сразу устанавливается компонентная профессия видит карданных полов. Для привода насоса. Переносится. На подготовке шасси переносится топливный бак для того, чтобы здесь кабина встала. Переносится воздушный фильтр, также ресивера слева-справа, чуть-чуть ниже. Того, Но вот еще хочу сказать, что если производители пренебрегают переносом бака там, или ресиверов, получается, что это все торчит здесь, и ступеньки в кабину боевого расчета будут, будут ну как э, приставная лестница просто. Да. На конечном этапе мы с вами посмотрим готовую машину, где вполне очень удобные эргономические ступени, это все гостировано. Сами знаете, что парольная техника выпускается по ГОСТ. Там указаны все глубина ступеньки, высота от первой ступеньки, от пола, от земли и так далее. Это все выполняется. А каждой машиной занимается отдельная бригада или бригада идет, делает бригада, специализацию свою? И бригада выполняет свой фонд работы специализация бригада конце, подготовки да? бригада сварщиков бригада электриков и они постепенно от машины к машине mm -hmm. идут все вот эти облицовки они алюминиевые приклеены на специальный клей к алюминиевому каркасу но ну, вот они гнутые да уже да, вот они на этом прессе после лазера после листогибочного пресса на данном заказе вот эти подсеки для фаршкинского вооружения выполнены каркасная технология по, из алюминиевых труб Алюминиевые трубы, алюминиевые профиля алюминиевые полки в общем с полностью полностью, полностью. коррозиностойкая настройка. стойкость да, очень высокая. Ну вот клей видно, да? Ну видно здесь, но вживую посмотреть бы клей. Здесь уже, видишь, привезли ГПО на монтаж. Mm -hmm. Монтировался многограммник. А сначала что делается? Отсеки ставятся или цистерна сначала, Сейчас а потом отсек? Ставится. Гранник с э, трансмиссией, затем ставится насос, затем на насос ставится насосный отсек, цистерна и затем боковые кузова. Это что касается продольных настроек. Попережки настроек примерно то же самое, только ставится насос, большой насосный отсек задний и цистерна. Усилители? Это, после... okay. Это усилитель для того, чтобы стенка не хлопала, не играла. Так как на стенку еще это ПТВ дополнительно. Тоже еще гнутое все, да, да? также гнутое. Все заклепки, которые установлены, установлены через герметик, специально, чтобы не было проникания воды в отсеки. Отсеки все герметичные. Мы проверяем каждую машину в дождевальной камере. У нас есть дождевальная камера своя. Каждую, каждая машина 100% проверяется. Такая хитрая форма, это увеличение объема отсека, да, получилось? Это вот это вот, да, это для того, чтобы задний отсек был э, глубже, чтобы рукава скатки, Диаметр, mm -hmm. рукав, да, что да, да, да. на шеститонных Уралах это проблема, когда узкие отсеки получаются, что все, место занято да, да. водой, и рукава, рукава можно положить только вдоль вот настройки, клея, но клея, это неправильно. Вот здесь хорошо видно, вот это клей-герметик, он очень прочный, бывали случаи, что, ну, в же автомобиль тоже иногда в ДТП, угу, есть да. такое, вот есть, конечно. и когда происходит смятие кузова, каркаса, то облицовки остаются на месте, гнутся вместе с каркасом, не, не клей-герметик не отпадывает от облицовок, от каркаса. Он отпадывает в том случае, когда у нас есть разбитая УСПТК вот, машина, ну, ИСУЗик, а, у, у нее было каркас металлический, покрашен. Единственное... Клеевая технология была Оторвалось с краской а От да, черного это металла Это нарушение просто... подготовки и поверхности под окрашивание Накрасили просто на неподготовленную поверхность Ну черный металл просто выкрасили К нему приклеили как бы Подготовка под окрашивание очень строго То есть вначале все обезжиривается, продувается Проверяется дело ветошью На наличие серого пятна Серое пятна контролер обратно отдает маляру Маляр дальше готовит подготовку Но, Условно говоря на грязь Ничего не красится только на чистую поверхность. Красивые отсеки. Это вот. насосный отсек поперечной компоновки. Вот эти были отсеки продольной компоновки. Это поперечные. То есть у нас здесь То есть -то... цистерна будет торчать сбоку тоже, да? Да, да, да, да, да. Здесь насос, насос будет находиться с пенобаком. Вот рама для пинобаки. Также клеевые каркасные клеевые технологии, алюминиевый каркас, алюминиевые облицовки. Это сделано для доступа обслуживания. Да. Потом. На люках снять, чтобы можно было обслужить насос. Это очень хорошо. Потому что мы сколько цистерну варили, приходится вырезать, потом приваривать. Все это делается для удобства эксплуатации и долговечности. А еще уплотнитель есть. Цистерна, что между цистерной и отсеком для того, чтобы вода не попадала. Ну и цистерна будет тоже про поперечного расположения. Поперечного, да? Да. Цистерна и поперечный шириной 240-250 примерно Вот это крепление трех коленок. Это, крепление трехколенки, трехколенки. это вот. отсеки для продольной компоновки. Вот ну, это вот между техт стоят, да? да? Это ну, здесь просто помеш полость сверху также рама пинабака. Здесь Нет. будет насос находиться. Насос мы замонтировали сверху, отделили отсек. Все а, даже насос сначала отсек сверху да. Конечно, а, конечно, а, конечно. Вот. конечно. Зачем? То есть если насос отсек поставить, рама пинабака не даст по-смонтировать насос. Все просто... Ставится насос, одевается отсек. Ставится сюда наносится через уплотнение, через болтовые крепления. А, Для вот пинабак сюда... Доста... еще доставать. А, да? Также много уделяем внимания ремонтопригодности для узлов Для того, чтобы не разбираться с цистерну целиком, добраться до какого-то узла шасси там, или сюда настройки, всегда смотрим на наличие ремонтопригодности. Всевозможные лючки для обслуживания. Так, у нас используется специальная траверса для подъема уже готовых настроек. В том случае, когда мы готовим настройки уже под шасси, Наказки еще пока нет на заводе, но заказ уже открыт. Чтобы не ждать монтажа настройки, мы монтируем на специальных технологических подставках настройку стройку на Собираем надрамник, трансмиссия, насос, насосные отсеки, кузова, цистерну. В отдельных случаях даже кабина идет на этом же нанодрамнике. И затем уже раздвижной траверсой зацепляем в специальные отверстия. Траверса регулируемые. Вот видите, mm -hmm, Да, да. Винт. Да, вот Винтовая пара, мотор-редуктор, небольшой, пульт управления, и скоба смещается по настрою по траверсе влево-вправо. Вот кабина боевого расчета в подготовке. Что-то утеплено уже, что-то еще нет. В работе кабины. Каркас металлический, а Каркас листы. алюминиевые? да, листы, алюминиевые, вот виден следы клея, все это приклеено. Шумоизоляция уже. Шума, теплоизоляция, материал Шменина, каучуковая резина Комплекс Это люк тоже, да? Для Это обслуживания для технологического обслуживания Здесь затем будет Расширительный бак э, Кама У КамАЗа, да? да камазского. Антигравийная обработка тоже, везде. Везде. Снизу все Снизу антигравии залит Здорово Краска такая качественная, прям шагрини практически нету. Глянец, а глянец, насколько глянец, сложнее глянец. алюминий красить, чем черный В, же, в это? принципе, сейчас уже не столько не сложнее. Технологии давно отработаны. Краски хорошие уже, да? Первую голову вот это качественная подготовка поверхности. Подготовить хорошо, затем нанести специальный грунт не И затем уже положить на него эмаль. Ну а если вот делаете настройку отдельно на стапеле каком-то? Или у вас Нет, специальные есть. Эти... Ставится вот на подобные подставки и обрастает уже в зламе. То, А, то есть лекалом теми является надрамник, Конечно, да, после... конечно, все, конечно. да. Все на драмник, а затем уже надрамник той Целиком красивой на раму желтой, той красивой желтой траверсой ставится на раму. Все понятненько. Крепится так с тремянками, да? Или Нет. через уши? Нет, через специальные кронштейны. Болтовые, да. да, эти? да, да ну да, вот да, я да, вижу на. На раме видно их прикручение. Но они сверлят под них, по сути. Да, да, да. Простейны крепления настройки. стройке. Цистерна поперечного э, расположения. Да. Это будет утепленный северный вариант. А, то есть... Утеплитель наклеен. А, вон-то. Да. Так, визигованная, цистерна, профилировка, утеплитель и зашивка. Это специальный сборный снарочный универсальный. На нем можно собирать все, что угодно. Любые сварочные конструкции пространственные Большие, маленькие, сложные, легкие Вот что Значит здесь Мы с вами перешли Окрасочный участок это Кире э, Участок комплектации сдачи машин Здесь окрасочные камеры Две линии окрасочных камер Первая линия с двух камер Здесь мы окрашиваем узлы Для пожарного автомобиля Такие как Цистерны отсеки транспортные и вторая линия это линии окраски уже машин Ух. так ну, все отражение видно Это вот это вот наклейки, это, это косяки какие-то, да, да, типа? Да, это замечание, бы. либо сорность, либо шагрень, либо непрокрасно, пыл, всевозможные грехи. Ну детали, которые не надо окрашивать, снимают мы просто. Снимаем, да, конечно. Либо отдельно окрашиваем, либо если окрашивать надо. Сейчас мы стараемся максимально снять, чтобы все было везде. Чисто. Чисто. упаковываем, чтобы мы напылить. машинка, бумаги, лентой А вот уже и комплектация машины <Jedis1> идет. Нет, свой облик внешний вид установка фонарей установка лестниц кронштейнов для ПТВ ПТВ непосредственно установка шторных дверей установка всевозможных электрических элементов штора сеглопластиковая здесь уже свет во все как горит машина практически готова к сдаче. Надо... Вот, просто, да, говорили про ступеньки. Про вот ступеньки. их глубина. Если бы бак не убрать, то ничего не влезет просто. С той ступеньки больше, так как здесь стоит глушитель. Бак, глушитель. Здесь так больше не сделать. С той стороны полностью полноценный ступень. Ну Здесь я вижу, что тоже переделывали, его смещали, да, все-таки, наверное? Смещали и, наверное, чуть ниже сажали. Да, вон он даже на крышлении рессоры да, сидит. Да, потому да, что да. максимально убрали, как могли. Но по-другому никак. Не, не исключите бак, его да. этот бак. Здесь уже машины стоят практически готовые, укомплектованные. Но они вот уже с ПТВ, а еще шторок нету. Ну, Шторные, шторные дверей. Шторные двери, и да. Вновь, шторные двери, да. Но они сами по себе просто присверлились, да, сюда. Ставилась ралета эта и готово, да, по сути? Шторные двери? Да. Барабан. Сам барабан, ну, барабан тут а направляющие и да, все, а здесь да, здесь уже элемент фиксации идёт. То есть ничего не помешает, да? Нет, нет. Да, хорошо укомплектованы машины. О, СВД, СВД уже, Катушкой да. высокого давления. То есть насос комбинированный, кажется, да. Двухступенчатый комбинированный. Насос. Хорошее место, кстати, потому что у а. нас самое грязное. Насос нормального давления, ступень нормального давления. А здесь у нас с вами будет ступень высокого давления. Да, насос НЦПК 70. 70 дробь 4. 4 литра в секунду высокого литра. давления. 4 да. литра. И бак из э, стеклопластика. Пинобак, да? Пинобак, да, Да, финобак, финобак, да, финобак, да, финобак, да из стеклопластика. Как емкость для воды, так и пинобак стеклопластика. Ну, это что-то стоит. Еще недоукомплектованные машины, но они уже в рабочих, уже практически. Почти, вот последняя вот. стадия практически, да? Да. Перед сдачей вот такая. Мы говорили про водопенные коммуникации. Все сварные швы выполнены методом тиг-сварки. А практически не видно их. Они очень эстетичные, очень прочные. Вот Урал еще посмотрим. Старого... Как он? как Старого проекта. Типажа, да. Да, вот тут еще сохранились. Некоторые штампы сохранены. Эти кузова изготовлены по штампованной технологии. Вот здесь как такового назовемого каркаса силового нет кузова сформированы из боковых стенок штампованных из крыши штампованных профиля штампованные то что это на старых штампах да. штампы они не рабочие выдают размер но это уже технология отходит такие вот о, сиденье для крепления дыхательных аппаратов с логотипчиком Оп. не сильно да? Но они вот визуально сейчас похожи очень. Сороковка 60 -ка у нас похожи. Они а, это по 60, 60 да? да? То есть там рабочее колесо отличается, да? да ну, плюс еще да. на опорные эти коллекторы. Ну да, простенький такой, для областной какой-нибудь пожарный. Плотнители такие качественные. Это еще конструкция на ложементах Ложементы стоят Также штампованная технология ложементы. То есть тут вот много из старых технологий Да, да, да цистерна с эллиптическим но... Для жесткости тоже, нижний да? нижний лист Покрашено все еще, еще одним слоем, да? Полностью все Битумной мастикой противошумной Антигравийная мастика. Это с... Лиза, дренажа из э, отсеков. Наверное, это да, дренаж, дренаж отсеков. Кстати, хорошая вещь. Попадание оставалось. Конечно, да, потому что отсеки мыть надо. Ну даже не, не мыть надо, а рукава грязные засовываешь. Да. Там грязь как ни крути. Я скажу, что продукт тестированный. Мы ГОСТом очень придерживаемся. Если в гости прописано, что в ГОСТе э, предусмотрены, слив осадков воды. То есть это прописано? Да. Да, да это в ГОСТе прописано. Да. Значит некоторые пренебрегают эти. пренебрегают, видимо. Причем причем немало кто а пренебрегает. А прописано, что отсеки должны быть герметичные, это попадание в вот. атмосферных осадках. Да. Поэтому у нас герметика кругом везде мы герметизируем. Ну и своя дождевальная камера у вас, дождевальная да? Дождевальная камера в процессе участвует, да. Вот машина готова, она поедет на дождевальную камеру. Наличие протечек кабина, отсеки. Ну все, вот мы, значит, посетили Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования. Посмотрели производство пожарных машин. Все увидели да, процесс рождения машины и ее конечный результат. Я очень доволен увиденным. Очень хорошее качество. Современные материалы используют, технологии. и Современный инструмент на заводе. Тот же даже пресс очень дорого стоит. Лазерные резки дорого стоят. То есть Это все очень угоражает конечные продукты с машины, но качество на высоте. Ну все, надеюсь было вам интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.